Французский импрессионист Клод Мане впервые пожаловался на зрение в 68 лет. Восприятие цветов начало искажаться. Белый стал желтым, зеленые тона превратились в оранжево-зеленые, оранжевые и даже красные. Картины «Венеция. Закат» и «Венеция. Сумерки», написанные мастером на закате зрелости, наглядно это демонстрируют. Работа на пленэре — один из основных принципов импрессионизма. Ведь под открытым небом можно легко заметить, как меняется палитра красок при малейшем изменении освещения. Но, увы, именно многочасовая ежедневная работа на свежем воздухе и подвела Клодоманы. Под яркими лучами солнца он заработал катаракту. Ежегодно в мире из-за этой болезни теряют зрение 15 миллионов человек. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, пятая часть всех случаев слепоты вызвана или усугублена как раз солнечной активностью. Катаракт. Именно так в мужском роде называли раньше подвижной заслон на воротах крепостей. Например, у Рабле читаем. Забивали амбразуры, укрепляли бойницы, поправляли сарацинские подъемные решетки и катаракты. Это же слово обозначает водопады большой ширины, но малой высоты то есть пороги на реке. Гюстав Флабер. Соломея плясала, как пляшут индийские жрицы, как нубиянки, живущие близ катаракт Нила. Почему этим словом стали обозначать решетки на воротах замков, понять нетрудно. Через их частые прутья было сложно что-либо четко разглядеть. С речными порогами все чуть сложнее. Этимологически слово катаракта восходит к греческому катарактас – водопад. Если смотреть сквозь поток падающей воды, то предметы будут видны очень плохо. В прямом смысле размыто. Меня зовут Татьяна Шилова. Я знаю, как сделать ваше зрение лучше. Сегодня мы говорим о катаракте. Первые упоминания о характерном для катаракты помутнении в глазах встречаются еще в древнеиндийских медицинских трактатах, написанных до нашей эры. При раскопках поселений Древней Греции и Рима найдены острые иглы, которыми прокалывали роговицу и хрусталик, разрушая поддерживающий его аппарат, чтобы человек мог хоть что-то видеть, а не ослеп совсем. В середине 19 века один француз придумал лечить катаракту ударом кулака в глаз. Как ни странно, метод работал. Пациенты получали сотрясение мозга, огромный фонарь и зрение около плюс 10-15 диоптрий за счет того, что помутневший хрусталик отрывался. Помогала такая терапия ненадолго. Через какое-то время человек слеп окончательно. Горе-лекаря, практикующего лечение кулаком, звали Шарль Натан. Его имя стало нарицательным. Давайте разбираться, что такое катаракта с точки зрения науки и как ее лечат сегодня. Для начала посмотрим, как устроены наши глаза. Роговица – первая и самая сильная линза в глазу. Окончательно формируется примерно к 18 годам и в течение жизни меняется незначительно. Дальше идет вторая линза – хрусталик. Он отвечает за фокусировку глаза и преломление света. За хрусталиком и стекловидным телом находится сетчатка. Хрусталики в наших глазах работают точно так же, как эта линза. Собирают лучи света и направляют их в одну точку на поверхность сетчатки. Там рождаются, то есть в нашем случае возгораются, сигналы, которые позже мозг интерпретирует как изображение. Но если линза потеряет прозрачность, чудо не произойдет. Начальные симптомы катаракту у всех примерно одинаковы. Сначала перед глазами появляется туман. Возникает желание протереть глаза или очки потом становится не просто разглядеть буквы в книге и хочется все время включить свет поярче затем в одно отнюдь не прекрасное утро вы просыпаетесь и понимаете что не можете найти очки или тапочки бывают и другие симптомы в сумерках становится видно лучше чем днем перед глазами появляются радуги предметы двоятся в общем катаракта разнообразна в своих проявлениях Хочу уточнить, что пока мы говорим про синильную или старческую катаракту, то есть всего лишь один, пусть и самый распространенный тип данного заболевания. К сожалению, после 60 лет он угрожает почти всем без исключения. Но не стоит думать, что наши хрусталики в безопасности, если вам меньше 60 лет, ведь еще существуют катаракты врожденная и осложненная.